Играем шестой бас, зажимаем третий лад на первой струне, дергаем эту ноту, соседнюю, на втором ладу опять, возврат на третий лад, возврат на второй лад и открытая струна, и открытая вторая затем. Идет. Ставим первый лад на второй струне и играем это с пятым басом. У нас получается вот так. После этого мы идем на третий лад, играем первую струну, опять первая, возврат на третий лад, и получается вот так. Если это соединить в быстром темпе, то должно прозвучать так. Дальше играется пятый бас. И то же самое играется. То же самое. Третий лад, второй, третий, второй. Открытая. Первый лад, вторая струна. И затем мы извлекаем вторую открытую и пятый бас, зажатый на втором ладу. Дальше мы играем мизинцем, желательно. Третий лад, затем второй. Опять третий и открытая после этого идет повтор пишемся далее значит дальше все очень просто мы ставим на второй лад вот этот палец и играем вторую открытую и затем третью струну потом дергаем шестой бас еще раз показываю вторая открытая третья дергается на вторую ладу зажатый потом с басом шестым дергается вторая берется бас Играется то же самое, только меняется бас уже на пятый здесь. То же самое играется, вторая, третья. И вот здесь уже мы добавляем еще второй лад, пятая струна. Потом это все повторяется. Все то же самое. Давайте дальше пойдем, чтобы время не терять. А дальше, значит, мы зажимаем на третьем ладу первую струну. Здесь играем шестая, третья, вторая и первая вместе. Потом идем на второй лад. И опять на второй лад. То есть у нас идет, мы играем 4 звука. Шестая, третья, вторая, первая. Идет второй лад. Третий лад. И второе. Мы это сыграли, и дальше мы ставим вот такой аккорд. То есть мы зажимаем на втором ладу третью струну, на первом ладу вторую, и мизинцем зажимаем третий лад на первой струне. Здесь опять играем 4 звука, включая пятый бас. И здесь нужно сыграть быстро вот эту ноту. То есть мы должны первую струну сыграть достаточно быстро. То есть идет два раза первая струна, зажатая на третьем ладу. Потом мы убираем этот мизинец и ставим уже вот здесь третий палец безымянный. Тоже два раза его играем. И вот здесь такая фишка идет дальше. Мы должны вот с этого, со второго лада сделать слайд на седьмой. То есть мы вот делаем слайд на седьмой и играем потом вот так вот. А сейчас быстрее немножко сыграем, чтобы было понятно ритм. сыграли и дальше мы также возвращаемся на в первую позицию играем значит два раза первую струну то же самое потом убираем мизин ставим второй лад первую струну играем ее два раза потом возврат идет на первую струну и потом опять идет второй лад первая струна и после этого мы зажимаем уже на втором ладу пятую струну. Здесь мизинец зажимает, это третий лад, первая струна. И здесь тоже мы играем быстро достаточно первую струну. Звук, зажатый вот здесь, мизинецем, два раза играется. То есть первая, первая струна с пятым басом. Еще раз. То есть мы играем два раза. Мизинец убирается, два раза играется. И один раз играется опять мизинец, и опять второй лад, первая струна, идет бас. После этого идет повтор, то есть мы повторяем начало. То есть вот здесь вот играем 4 звука, шестая, третья, вторая, первая. Это у нас уже было, просто я сейчас играю повтор. И вот здесь идет на седьмой лад. На этом же ладу мы вторую дергаем струну. Потом играем дальше, значит, вот это, то, что у нас было. Первый, второй, третий лад, мизинец. Здесь играется 4 звука. Два раза играется вот эта первая струна. Дальше идет второй лад, первая струна, два раза. Здесь идет у нас, значит, третий лад, первая струна. И вот здесь после этого идет у нас значит второй лад пятой струна, и тут флажолет можно сыграть. Или вторую открытую. Ну, либо флажолет, вот такой вот, на двенадцатом ладу. Ну, вторую открытую можно сыграть, просто раз, и вторая. открытая Дальше мы ставим пальцы в пятую позицию. То есть пятая позиция подразумевает, когда первый палец указательный находится на пятом ладу, это пятая позиция. Третий пальц будет на седьмом ладу. Дальше играется так. Мы играем два раза седьмой лад. Два раза мы играем эту ноту. Потом пятый лад, седьмой и пятый. Значит, два раза 7, 5, 7, 5. Дальше мы ставим мизинец на восьмой лад. Играем вторую и шестую. Третья открытая. И идем на седьмой лад третьим пальцем. Играем эту ноту. И опять третья открытая после этого. После этого идет то же самое. Два раза седьмой лад. Пятый лад дергаем. Седьмой. Опять пятый. И вот здесь мы зажимаем вот так вот. То есть либо можем зажать бары на пятом ладу и мизинец на восьмом. И играть э, пятую, вторую. Затем третью. И идет на седьмой лад э, третий палец. Вторую, дергаем вторую при этом и третью. Либо мы можем баррэ не зажимать, а просто зажать мизинец и только одну ноту на пятом ладу. Кому как удобно. То есть, либо баррэ, это тоже можно использовать, либо просто указательный палец. Играется здесь пятая струна басовая с, с мизинцем, который зажат на восьмом ладу на второй струне. Затем дергается третья зажатая на пятом ладу и мизинец... ой. После этого третий палец идет на седьмой лад второй струны. Играется вторая и опять пятый лад. Третья струна на третьей стороны, а пятую ладу. Это повторяется два раза. То есть мы это играем еще раз. Дальше идет то же самое. Два раза седьмой дергается лад. 7, 7, 5, 7, 5. И вот здесь сложность в том, что нужно взять бары. На седьмом ладу, на восьмом ладу мы зажимаем вторую и третью струну И играем вместе, значит, шестой бас и вторую струну, которая зажата на восьмом ладу Мы играем это вот так вот одновременно, шестая и вторая, третья струна, зажатая на восьмом ладу И опять мы приходим на седьмой лад, мы убираем палец и у нас остается вторая струна Она уже зажата на седьмом ладу Мы ее дергаем и затем дергаем Третью струну Она зажата у нас на восьмом ладу Дальше идет вторая открытая Шестой бас, то есть мы поднимаем баре И извлекаем вместе шестую и вторую Ну, Есть еще вариант, как раз разбочка играется Я сегодня рассматриваю простой вариант То есть бочка это когда Запястьем вы ударяете по деке Дальше мы зажимаем на восьмом ладу мизинцем вторую струну. Играем с шестым басом ее. Дальше идет третья открытая. И на седьмом ладу, на второй струне, играем опять вторую струну и третью открытую. Дальше у нас идет повтор того, что было. Два раза дергаем седьмой лад. Пятый, седьмой, пятый. И вот здесь опять либо бары берем, либо... Э Первый палец на пятой ладу, третьей струны, Мизинец на второй струне, на восьмом ладу. Зажимается, значит, у нас вот такая вот позиция. Играется вторая и пятая вместе, затем третья. И мы убираем мизинец и ставим третий палец на седьмом ладу. И играем его вторую струну, затем третью. После этого идет то же самое, один в один. Все, два раза я играю. Седьмой, пятый, седьмой, пятый. Опять то же самое. И вот здесь то же самое идет на первой струне. И вот здесь нужно зажать на седьмом ладу барре. И зажать еще на восьмом ладу третью и вторую струну. Играю значит одновременно шестая, четвертая, третья, вторая. Поднимаю вот этот палец, играю вторую струну. И опять ставлю этот палец, дергаю вторую. И поднимаю и играю вторую. Зажат уже баррель, да, на второй Все дальше идет как сначала Дальше идет все как сначала, один в один То есть еще раз это повторим Мы это сыграли как в начале Дальше мы ставим на второй лад пятую струну Играется вторая открытая с пятой Дальше первая открытая Вторая открытая Бас Зажимаем на втором ладу третью струну. Играем. Сыграли вот ее. И опять первая открытая, вторая открытая и шестая. В более быстром темпе это все звучит так. Ну и дальше идет у нас повтор.